Статья в 11 году, 15 ноября, написана, называется на «Таджики продолжают трахать Путина». Хорошее название. Кусочек из этой статьи, вам прочитаю, я думаю, что очень актуален сейчас. «Древние говорили, если хочешь мира, готовься к войне. Сейчас эта сентенция не выдерживает никакой критики. Сейчас, если хочешь мира, готовься к миру. А это стоит во много раз дороже. Для этого нужно прилагать колоссальные усилия, и кроме деятельной, умной и надежной власти, иметь информированные спецслужбы». Эффективную дипломатию, сильную армию, мощную экономику, внятную национальную идею, и чтобы все это служило не корыстным интересам верхушки, а национальным интересам страны. Вот кусочек написан 15 ноября 2001. В смысле, в статье Также 15 ноября 2012 года написано. Если ты не ручной хомячок, то просто обязан всеми силами и средствами сопротивляться этому во всем порочному режиму. И не только в интернете. Когда власть захвачена антинародной кодлой, любые действия против захватчиков оправданы и необходимы. У тебя всегда есть право выбора, быть лохом или стать героем. Третьего не дано. Когда режим падет, все будут удивляться тому, как долго удерживал власть абсолютно ничтожный человек. И потомки за это будут нас презирать.